Если по технологии пересадки, осенью надо сначала растение залить. Мы его вчера залили. Я его залил. Вокруг пихты нужно сделать канавку. Канавку. Не только канавку, но и как бы прям хорошую, хорошую траншею, как бы сказать. Определить размеры кома. Итак, уважаемые друзья, вот видно траншею, которую мы сделали. Вот уже идет, например, ее корень его надо обрубить Во. обрубили и опять делаем все примерно сантиметров ну здесь 10 сантиметров 15 нужно по всему кругу вот так вот все прорыть мы окопали ком который будет будем сейчас вытаскивать. Ком получился вот по кругу. Ну, сантиметров 15 мы взяли. Сейчас постараемся уже большой лопатой ее брать по кругу. Ну хотя можно и одной маленькой все это как бы сделать. Один раз нажали под углом. Аккуратно лопату вытаскиваем, чтобы ком не развалился. Так хорошо сидите. Так, теперь. С этой стороны. как садить я покатывал, сейчас больше у меня, я вам показываю как надо выкапывать. Видно что она уже разбалтывается, мы ставим ногу и, вот так, и так по кругу. И так идем по кругу Опять ставим ногу На комп И вытаскиваем лопату Здесь опять наискось, наискось. И Опять лопату наискось, можно губы Опять Ставим ногу на ком, чтобы он не развалился, я аккуратно вытаскиваю спадку. Ну и так по кругу. Все, Все в здесь земля по сути. Вот корневая. Так я ее режу Опять Опять вот ну, Сюда мы, по-моему, ставим Ну а теперь Начинаем Потихоньку Приподнимать ее С одной стороны Вот, тут видно уже, что здесь вот, если посмотреть, то ямочка, видите, уже ком. И сейчас мы будем попробовать. Ком должен болтаться весь, не просто земля должна уходить, а вместе с растением. Очень аккуратно это делать, вот он трескаться начал Опять вытаскивать и опять по кругу Легонечко, не надо сильно спешить Лопату просто вытаскиваем руками Кому же не трогать? Вот уже, видите, комп почти весь. А то посадки у нас много, а выкопки практически нету. Как увидели, что он трескнется. Если я сейчас выдерну, то может кома обвалиться здесь. какой нибудь один корешок будет так мешать. Да, есть специальные машины для этого, как выкопал очень аккуратно и очень четко. И нам еще далеко, пока до них. Когда будет плантация, может быть и куплю такую машину, которая заменит. Такой действительно тяжелый физически тут. Где-то корень хороший сидит. Поэтому продолжаем обкапывать. Окап Мне кажется, вот здесь. Конечно, а далеко высоко. Мы же еще мешает Поле только выкапывает конечно здесь уже в хак такой поиграем вот так в опаку давай родная опак он пошел то есть эта земля начала обсыпаться. С другой стороны также сделать. Вот видите, уже почти. Да, я чувствую, там корни есть, конечно же. Так. Что-то держит там. Да. Корень. Корни не один. Дом хороший все вышло. Угу. Ну, теперь надо... там друзья мы ее победили как говорится сейчас будем вытаскивать упаковывать и повезем сажать Главное теперь спокойно так уважаемые друзья, вот мы привезли пихту, яма уже выкопана, но так мне кажется что она маловато будет, но сейчас мы посмотрим, сейчас пока мы наберем в нее воды естественно но вообще вот такие деревья рассаживать самое милое дело, единственное только физический труд довольно таки тяжело их Рассаживать Они С нормальным комом Нормально приживаются Что пихта, что елка Все сажаем одинаково Даже и можжевельник тоже сажаем Все одинаково Ну вот наша яма почти, почти набралась Я думаю сейчас мы будем ее сажать Сейчас я закрою это все. Ну что, давайте я ее попробую Воткнуть как говорится, я тебе сейчас говорит воткнул. Нормально, вровень с земли, это все нормально, все Так, ну вроде ровно стоит, вроде поставили довольно таки хорошо, сейчас я еще отойду посмотрю. ну все можно в принципе закапывать полевой круг набираем полностью водой полностью водой потом он уйдет это она нормально все будет так что ну потом в окончании можно эти нижние ветки обрезать. Но не сейчас, через год, например, следующий осенью можно будет обрезать, ну и то, это мы посмотрим, когда она приживется уже, когда она упадет. На этом, уважаемые друзья, все с сегодняшней посадкой. Мы посадили пихту кавказскую. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войны дворик. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Спасибо, что вы с нами.